Итак, мы сегодня ведем эфир с Мальдив. Завтра начинается тренинг уже по полной программе, рабочей. Я сегодня вечером встреча будет проходить, будет вот в этом зале. Мы потом вам покажем нас, наш зал, где довольно комфортный, круглые столы и так далее. То есть все замечательно. И тренинг у нас посвящен на Мальдивах отношениям. Почему отношениям? Потому что, ну, во-первых, это, э, пожалуй, самая важная составляющая жизни, построить э, гармоничные отношения со всеми людьми, и особенно между мужчинами и женщинами. Эта задача стоит перед каждым, перед каждым. Другое дело, каждый решает или нет, это вопрос второй. Но вообще эта задача стоит перед каждым. Вот. Так вот, э, почему мы выбрали Мальдивы? Потому что здесь есть определенные условия для этого. Ну, во-первых, океан, погода, климат, вода, температура, тела, то есть все очень комфортные условия. Во-вторых, во-вторых, здесь Лемурия, давай, Диана, скажи свое слово о Лемурии, что это такое. Да, я думаю, что многие из вас знают, что до нашей цивилизации тысяч лет, которая продолжается, существовали еще другие гармоничные цивилизации. Они в мифах отражены, и у Платона, у разных писателей, деятелей творческих. Я думаю, у всех это уже на слуху, Атлантида, Лемурия. И, как подтверждает ченнелинговая информация, высокой точности, которую мы... Доверяем абсолютно. Действительно, такие цивилизации существовали. И они располагались на определенных территориях. Вот этой территории, На этой территории был рассвет и потом некий закат, такое вырождение лемурийской цивилизации. Очень гармоничный, где изначально люди были с более высокими вибрациями. А с чем это связано? Они не были настолько отделены от божественного начала, как мы потом уже в эксперименте дуальности «5 тысяч лет». То есть они и, обладали и от природы. да от природы, то есть это природная была цивилизация, вот как говорят техногенная, природная, да существовала. А это психогенная была. Да, психоген. Когда были раскрыты определенные способности, в том числе и перемещались по воздуху, управляли гравитацией. Просто есть люди, которые вспоминают эти воплощения и достаточно четко описывают то, что и в неких ченнельгах, и в мифах все это совпадает. И, соответственно, отношения между мужчиной и женщиной были другими, более наполненными, более гармоничными. И вот э, мы когда, когда пришла информация, действительно подсказка, что нужно здесь провести э, поток жизни глубочайшего вот тренинга на Мальдивах, то мы поняли, что обязательно будет э, использован именно ресурс лемурии. Э, глубокая любовь, мощне, мощно раскрытое сердце. То есть Здесь все способствует этому, на этих энергиях. И мы знали, как и во всех предыдущих потоках, обязательно приедут те, кто был причастен к лемурии, кто жил в то время. Можете в это не верить, не верить, но уже десятки пройдено потоков, и я знаю, что на каждый поток приезжают именно те, кто был участником тех событий на этой территории. И вот в данном случае приезжают те, кто участвовал в жизни лемурии. Другой сюда не приедет, но многие не приехали, кому зов шел на эту территорию, но по разным причинам они не приехали. Но, тем не менее, здесь будут находиться именно те, кто присутствовал в жизни Лемурии, а оставил какой-то след. И вот они приехали для того, чтобы взять ту глубину, взять те энергии, ввести их в свою жизнь, вот то раскрытое сердце, то те мощнейшие отношения, совершенно нового качества и привнести в свою жизнь. По сути, это будет такой десант в Лемурию с тем, чтобы эти энергии, все это принести в сегодняшнюю жизнь. Да, дорогие, вот пишут некоторые, что зов шел, хотелось приехать, или многие мне тоже писали, что это мечта на Мальдивах. Я делюсь в с тоже своими состояниями, радостью, природой, погодой. И с чем это связано в том числе? Как ни странно, связано именно с мечтами, что мы очень пока еще не смело к своим мечтам подходим, поскольку у меня вот аккаунт портал исполнения мечты, так и называется. Поэтому я вот прям изучаю, специализируюсь. И мне тоже пришлось столкнуться именно с тем, что. У меня, хотя я уже знала, что я еду, но у меня прям были внутренние ограничения, потому что с чем это связано? То, что Мальдивы, такой раскрученный бренд, можно сказать, да, современным языком выражаясь, и что многие считают, что это только для обеспеченных, это только вот какой-то высокий уровень, и, соответственно, у меня тоже было это убеждение, и мне прям вот было как-то некомфортно, когда я собиралась, такое вот внутреннее, а что я правда этого достойна? Я вот на что очень часто свою любимую аффирмацию из я их часто применяю говорила я достойная всего самого лучшего я принимаю это прямо сейчас и вот это напряжение снималось потому что иначе если ты просто вот нахрапам дачи в это напряжение едешь может могут быть трудности я понимаю свою помню свою знакомую, с которой мы путешествовали по Атлантике и она, возможно, не совсем готова была, и у нее постоянно одна болячка за другой, то она простыла, то она обгорела. Вот таким образом она как бы добирала вот тот ресурс, которого ей не хватало для того, чтобы... Потому что когда мы болеем, да, мы соединяемся с Божественным, инстинктивно идем в большую глубину и, соответственно, становимся более масштабными. Вот так она добирала этот ресурс. да. Как же так? Действительно, вот я правильно подметила этот момент. Как же так? Страна страдает. Страна там люди получают маленькие зарплаты, маленькие пенсии. И тут надо на Мальдивы. Моя мечта разве может так вот выделиться над всеми? Друзья мои, как раз и нужно в такие моменты выводить себя за пределы обыденного с тем, чтобы помочь и стране. Потому что страна стоит из нас. Если хотя бы через одного сделает шаг запредельный, вот сейчас вот маски там, прочее, все эти ограничения, а раз мы на Мальдиве, и решили довести это до конца. И довели, и приезжает более 30 человек сюда. Не, не так много, как в другие места, но все равно это большая команда, которая вот рискнула, которая пошла на это, нашла ресурсы, и поверьте, они получат... Э, с, Слихвой за, за свою смелость, за свою храбрость. Да, вот комментарии подтверждают то, что кто-то даже приобрел билеты, приобрел, забронировал, но вызвали на работу. О. А кто-то был, «были деньги», Марина пишет, «так и не приобрела мечта побывать на Мальдивах». Это вот очень да, важно работать с ограничивающими убеждениями и повышать собственное внутреннее достоинство. И делать небольшой смелый такой шаг за зону комфорта, да, как сейчас это принято говорить, не бояться этого». И расширять вот эту свою масштабность а, в принятии мечтаний, в реализации мечтаний. Вот сегодня, сегодня как раз здесь приехал один мужчина, который сильно-сильно занят, сильно-сильно занят в своих делах. В Да, там ну, много, и мало того, у него большой бизнес и так далее. И он говорит, как на зло на это время, вроде бы, об, об, обозначены праздники, говорит, а на нас навалилось там какие-то проверки и прочее. Ну, он взял с собой компьютер, говорит, буду немножко там вечерами, а та и приехала сюда. И многие сделали вот этот шаг, вышли за пределы это все. Я смеюсь даже, даже... Наше правительство приняло решение до 10 числа сделать выходной <смех> на эти на майские праздники с тем, чтобы вы могли приехать. Да, несколько смелых мечтателей решились, и вся страна пошла <смех> навстречу. Ну, на самом деле так это работает. Отчасти это действительно в каждой шутке есть доля шутки. Когда осознанные люди расширяют да, свои границы какие-то, внутренние установки ментальные, прорабатывают, трансформируют то и... Большое число людей вокруг точно так же уже не боятся мечтать и делать шаги к своим мечтам. Я думаю, я приведу пример. На одном из потоков жизни мы вот группой, то тоже человек 30-40, небольшой группой, мы помечтали о том, чтобы тема семьи, это было, было 2008-2007 год, 2007 год, чтобы в России все-таки заговорили о семье на большом уровне. И что вы думаете? Через несколько месяцев... Правительство принимает решение о том, чтобы 2008 год сделать годом семьи. Мало того, один из участников нашего вот этого потока стал, э, стал в, коми в комиссии по подготовке этого и проведения этого праздника в России. То есть, ребят, друзья, все в наших силах, пора к этому привыкнуть. Особенно сейчас, когда нас пытаются запугать, как э, в, в этом, где у нас э, объявляли-то э, а в Домодедово uh -huh. время от времени включают сирену, и... Покините, через чрезвычайная ситуация, uh -huh. чрезвычайная ситуация, всем покинуть помещение, знаете, уже не, не знают, как запугать нас, как вывести из равновесия. Друзья мои, хватит бояться, выходите за пределы, мечтайте, реализуйте, делайте шаги, и главное делайте шаги в своем развитии. И вот отношения это как раз в том числе социум, они же тоже рождаются через наши отношения к себе, к своему достоинству, в отношении друг с другом и к социуму. Все это отношения. И когда ты с собой выстроил отношения, вот наш курс «Гармоничное развитие личности» действительно реально ставит человека на позицию счастливого человека, идущего по счастливой стороне жизни. И он уже из себя идет совершенно в другом состоянии. И строит отношения в паре другие, профессионально строит и так далее. И он уже с социумом по-другому строит отношения. И вот приехали там в основном те, кто действительно наши студенты, наши выпускники, которые вышли уже за рамки обыденности и спокойно решает вопросы, и финансовые в том числе. Это все взаимосвязано. Да, причем это не какие-то олигархи. олигархи, олигархи. А, Вчера со мной делилась участница, мы встретились в Малево аэропорту по прилету, и она врач, реабилитолог, и у них, соответственно, ну больница обычная, да где распределяют отпуска. Вот у нее отпуск на август стоял, и там все строго, бухгалтерия, подмену найти да, на этого специалиста. Но вот она была побывала на одном лишь потоке в Геленджике, и там намечтала поехать на Мальдивы. Вот тогда Анатолий Александрович только это высказал, и она вот это как мечту взяла, и поскольку она, вот то, что Анатолий говорит, уже такой смелостью, да, вот у человека в нашем пространстве, пространстве Анатолия Александровича побывавшим, и какие-то шаги сделала, Расширила вот свои горизонты, у нее все сложилось, она рассказывала, как она общалась с заведующим отделением, а, с молодым, который совершенно сначала ее не понял, говорит, а если я так сделаю, как же так, уже билеты купила, а если я не отпущу, что это вообще такое? Она говорит, ну я бы тогда сдала билеты, так тоже кротко, смиренно отвечает, ну и в итоге он ее отпустил, а бухгалтерии там просто поменяли, то есть не будут оформлять, то есть все, мир идет навстречу, когда мы делаем смело, шаги к своим мечтам. И здесь э, речь не о финансовых возможностях, а именно о внутреннем состоянии, о внутренней свободе, о внутреннем состоянии ценности, которые в том числе очень важно для построения отношений. Вот как раз ну, подошли к теме и личных отношений. Действительно, отношения в паре, э, mm -hmm. потом, отношения в паре, они строятся тоже из твоего собственного отношения к самому себе. А что такое сам э, с собой? Это твое отношение к твоему внутреннему мужчине и женщине. И вот вопрос половинок, он начинается вообще-то в тебе самому. Потому что в отношениях мужчины и женщины все половинка говорят как о чем-то там звездном, о чем-то там высоком и прочее. А на самом деле это, это достижимо каждому. И вот вопрос мы будем сейчас на потоке здесь рассматривать, вопрос половинок. Но это как бы затравка будет, это как начало большого процесса, который, если вы помните, читали мою книгу «Поиск половинок мифа и реальность», это будет вот здесь продолжение, средняя часть, точнее, средняя ступень, а высокая ступень будет в Шерегеше. Вот Диана с Сергеем Коношевским еще поедут туда и там проведут. Кстати... Кто, может быть, не поедет, не смог поехать на Мальдивы? Пожалуйста, приезжайте в Сибирь. Да, кто-то спрашивает, где следующий поток. Поток еще не определен место, но следующее касающееся отношений очень глубокое мероприятие. Десять дней. Да, при этом. Только отношения. Да, ну как сказать, не, <свят> мозги там не свернутся, бережно, да, бережно мы будем процессы осуществлять все для привлечения своей второй половинки. И очень подходит то же самое для пар, потому что, как сказал Анатолий Александрович, все отношения, начинаются соотношения отношения со своей внутренней половинкой. Это тоже вот, на канале Планета Ангелов в Ютубе вышел недавно ролик, где мы с Сергеем Канашевским рассказываем, что это такое. И также на сайте Анатолия Некрасова есть информация, магнит сердца, счастливый изип или магнит сердца про наш семинар в Шерегеше. Ну, там Кого там интересует? же есть эфир, там же прямой эфир еще можно посмотреть. Да, да, и в шапке моего профиля Некрасова также есть эта информация. Друзья, Вопрос отношений, сами понимаете, он не решается вот за те 30-40 минут, с которыми мы с вами сейчас пообщаемся. Мы вас настраиваем на то, что все отношения с самим собой, со своим здоровьем, в паре, в семье, с своими родственниками, в социуме, и вот в том числе, как жить, счастливы ли, богато ли, это все предмет отношений. Это все строится через отношения. И вот этот момент, он достаточно объемный, и глубокий, поэтому мы рассматриваем на курсе гармоничной развития личности 10 месяцев мы решаем вопросы строительства отношений. Но зато гарантированно, мы гарантируем счастливую жизнь человека. Да, вот это, кстати, тоже шаг. Я думаю, что э, сделать такой шаг, что 10 месяцев онлайн, потратить столько времени, ну, там конечно, вы не заняты 10 месяцев вместе с преподавателем, да, это определенная сумма, но это вложив туда вы сразу получаете, сделайте этот шаг, перешагнивайте вот эти все установки, и вы будете классно, на всю жизнь обеспечены все. профессиональными знаниями о счастливой жизни. Вот кто наши, мы выпускники наши, это люди, это гвардия счастливой жизни, без сомнений. Это, этот курс, ну, просто... Фантастика, нет подобного такого, который выводит человека в счастливое состояние. Вот сделайте такой шаг тоже, помечтайте. И, и, и, там разные системы оплаты, там можно помесячные и прочее, для того, чтобы как можно больше людей могли пройти и стать счастливыми. Потому что строительство отношений – это главное, ради чего мы здесь на Земле. Это надо четко понимать. Да, вот такой, опять же, пример ближе к жизни. Хочу привести, как помогают курсы Анатолия Некрасова. Мы так посмеялись, шутку, но на самом деле это так. В любой вообще ситуации э, видно человека, который прошел этот курс или нет. Вот мы летели, и наши участники дают длительный перелет. Мы с пересадкой. 20-26 часов люди летели. Да, ну вот кто откуда. И, соответственно... Как строить отношения во время перелета, если с детьми, да, по очереди спят или как укладываются, как физически выдержать да, такие нагрузки. Все это, да, кто прошел курс генетическое здоровье, тому проще выдержать эту нагрузку. Кто, чтобы вот не поругаться, да, и действительно гармонично распределить, кто когда спит, и вот это вот общение, чтобы было гармонично в самолете, во время пересадок. Также вот эти знания ценные даются на курсе гармоничной развития личности. И так вот в любой ситуации, бытовой, житейской, это все вот настолько проявляется, это не так, что вот ты книжку прочитал и забыл, а это вот реально перепрошивка жизни, другими словами. Да, это действительно был у нас такой разговор. Диана говорит, такие нагрузки, ну, представьте, три перелета, вот три э, типа самолетов мы сменили, вот мы, в частности, с Дианой. Да почти все так пролетели. И плюс еще корабль. И бессонная ночь. Да, все это за 20... Мы за 20, за 26 часов... И все это легко прошло, все это легко прошло, и Диана говорит, ну это только благодаря тому, что мы прошли генетический курс, мы прошли э, весь э, курс гармоничного развития личности, благодаря этому все очень легко. Как мы э, с Ангелиной, с малышкой вообще летали в Южную Америку 17 часов непрерывного перелета, непрерывный полет 17 часов, тоже на двух самолетах, и еще плюс к этому 5 часов. В общем, а в Австралии и, даже. Да. И в, <св> то есть это все реально, это все отражается, отражается на спокойном. Ты перелетел в другой конец, континент по сути. Индийский, где Индийский океан и где Москва, но ты чувствуешь комфортно себя в, во времени, хотя сдвиг во времени есть, в поясах, в климатических во всем. Ты чувствуешь, прилетел. И здесь чувствуешь себя нормально. Друзья, -то на, -то, вс на, все отражает, на всем отражается вот это вот состояние глубокого выстроенного отношения с самим собой и с окружающим миром. Ты с миром взаимодействуешь э, на равных, ты с миром взаимодействуешь гармонично. Да, Ангелина с нами спрашивает, где дочка осталась. Конечно, она в такие поездки, хотя она не очень хотела. Но... Сначала не очень хотела, а сейчас очень рада. Правда. Что все-таки поехала. И она легче всех перенесла, потому что она, малышка, еще начала летать, еще в животике. Остался у нас только щенок, наша тоже участница потока жизни. Галина в Геленджике любезно предложила. И вот сейчас с ним нянчится, с нашим щенком, за что ей огромное спасибо. Я хотела все-таки поделиться вот теми знаниями, буквально вот в таком режиме. Но я думаю, какую-то ценность вы возьмете от этого лайт режиме, потому что небольшой эфир мы наметили тут по определенным обстоятельствам, уже нужно готовиться к тренингу, в чем ценность отношений уже, потому что часто вот сейчас, когда мы запускаем вот этот курс магнит сердца для привлечения половинки, а, и так мне, как супруги, а, мастера спрашивают, а зачем это вообще нужно, да, я вот как я раньше тоже думала, когда на Первом канале работал, у меня есть карьера, да, у меня есть квартира, а, все остальное, в принципе, можно купить, вообще для чего эти отношения нужны, у них там столько боли, разочарований И вот действительно то, что я поняла еще когда-то 7 лет назад, почему я сделала шаг именно в отношении, в семью, что базовая наша потребность... Да, базовая наша потребность – это потребность близости. Вот согласитесь со мной или нет? Которая всегда вот как у ребенка, да, вот эта близость в отношении с родителями, так и она во взрослом возрасте, что все вот помимо этой душевной близости, глубокой, все можно, в принципе, действительно приобрести. А это то, ради чего действительно стоит строить отношения, стоит выстраивать внутреннюю гармонию для того, чтобы эта близость состоялась именно на глубоком уровне. Потому что вот сейчас те, кто собирался также на тренинг, касающийся отношений, уже много лет в паре, но они потеряли вот этот вкус, этой близости. Почему? Вот мы это будем в том числе разбирать, потому что со временем отношения становятся схематичными, из них уходит жизнь. Вот как пример я хотела рассказать вот первый такой момент, как общаться, да, оказывается, вот есть целое искусство любовного общения, что, в принципе, напоминает Верности, но немногие из нас понимают, как общаться так, чтобы быть живыми в отношениях и чтобы пространство любви регулярно наполнялось, чтобы из него не уходили чувства, не уходила жизнь. Вот один из первых, к примеру, один из первых таких, одно из первых правил идти в любую коммуникацию, да, в любое общение, по любому поводу, ну вот этой женщины, мужчин касается, но я за женщин говорю, не имея никакой цели не имея никакой цели, то есть часто почти всегда, когда мы начинаем какую-то коммуникацию, мы все равно предполагаем какой-то результат. То есть я там вот говорю о своих чувствах или я доношу какую-то информацию ради чего-то, и уже мы прокручиваем в голове. Вот я вот как пример, да, согласитесь вы со мной или нет, что это так, что всегда есть цель подспудная у любого общения. Вот я ему скажу это, и даже прокручивается, он мне ответит это, а он подумает это, сделает это. А на самом деле вот так со временем мы перестаем видеть реального человека рядом с собой. Мы сами его закрываем своими вот этими проекциями, домыслами. И если каждый раз идти в отношения просто для того, чтобы проживать себя выражать свои чувства проживать свою уникальность просто не ожидая ничего от отношений то это совершенно другой процесс вот это процесс волшебный в котором рождается в этом общении нечто третье в котором рождается некая магия вот вы просто попробуйте попробуйте общаться, да, не для чего-то, а просто раскрывая свою э, суть, раскрывая свою красоту, донося свои чувства. И тогда, почему вот у нас тоже остается вот эта тема, э, которая еще прорабатывается прорабатывается, тема претензий, очень распространенная, да, э, когда женщины, да, вот Анатолий Александрович называет это, обвиняют мужчину, да, чаще вот психология претензий, да, к мужчинам у нее много претензий. Это опять же, когда... Э, Тебе хочется, чтобы другой человек был точно такой же, как ты, и ты свои мысли, свою суть накладываешь на него. И когда вот это вот не совпадает, ты перестаешь видеть, что это живой человек со своими мыслями, потребностями, со своими планами, со своей уникальностью, то у тебя возникают претензии. А как ты? Вот разве не так же хочешь? Ты не так же думал? Ты не хочешь, чтобы мне было хорошо? То есть ты перестаешь видеть другого живого человека со своим внутренним процессом рядом. Вот, вот такой разговор об отношениях в том числе у нас будет на этом да. тренинге. Ну, Диана, претензии, претензии психологии, название действительно из психологии, но я считаю, что это обвинение, все-таки вина, загнать человека в чувство вины и использовать его, это любимое занятие многих стерв. Поэтому нужно вещи называть своими именами. Как говорится в поговорке, проснулся, ты уже виноват. Вот это позиция. Это, ну, муж, да. Муж пока не пока спит, он еще не виноват. Поэтому действительно это серьезное дело. Вы знаете, я снова. Но ну, эта тема, которую мы будем рассматривать, она глубокая и многоплановая. Вот еще хотел сказать о Мальдивах важную вещь. Те, кто, я смотрю, нас смотрят те, кто сюда не попал. Да, многие писали, хотели, не поехали, еще не время. Кто-то написал, после термотренинга процесса проживает. Ну да. Так вот, здесь, на Мальдивах, одна из задач, которую я поставил перед собой, я буду формировать здесь центр реабилитации отношений. Центр реабилитации всех форм отношений, самим собой, в паре, с родом в социуме. То есть здесь мы будем создавать именно, вот мы проект Здравница начинаем, в котором целый комплекс вопросов здоровья, всех видов здоровья, в том числе и отношений, естественно. Так вот здесь будет, на Мальдивах, будет центр реабилитации отношений. Все условия здесь есть, и одна из задача, вот все здесь исследовать, посмотреть, прочувствовать, прожить, и сюда будем привозить тех, точнее, будут приезжать те, кому надо действительно выстроить свои отношения с самим собой, с другими, приезжать по одному или парой. Здесь будет целая программа, здесь будет коллектив работать. То есть, в общем, так что вы, у вас будет возможность сюда еще приехать именно на тему отношений. Да, сложнее избавляться от Дорогие, мы здесь проводим зале, в котором у нас как раз будет мероприятие, будет тренинг проходить. Очень классную идею. Двое высказали, что будут сейчас начнут читать книгу «Поток жизни» и с нами соединяться и вместе проживать в «Потоке». Супер, супер да, мы будем делиться, постараемся. Каждый день буду напоминать Анатолию Александровичу stories и так выходить в эфир. У, У кого нет этой книги «На волне «Потока жизни», можете скачать заказать скачать или заказать. Вам пришлют, вам привезут. В Москве даже доставка организована. Угу. Пожалуйста, и пройдите это все последовательно, вместе с нами, и тогда будет наиболее полное включение. Потому что на этой волне, вот что мы сейчас, это одна из причин, почему мы проводим этот эфир, с тем, чтобы вы включились в этот процесс и вместе с нами на этой волне прошли этот поток. Да, с праздником, дорогие. Так вот, я к тому, что сейчас в зале вот мастера местные подошли, им, видимо, то ли электричество, то ли что-то, они с проводами стоят, ожидают. Тоже не хотим создавать напряжение, к нам тут достаточно хорошее отношение, зал хороший, поэтому будем закругляться еще раз всех да, с, праздником, да, праздником, это, с праздником. Закруглиться друзья. тут, в общем-то, просто с пятиразовым питанием ну, да. будем закругляться. Здесь да, требуется наоборот, не закруглиться. Uh -huh. Да, зал хороший, ладно, не буду его показывать. Книга «Новая правда об отцах» практически вся информация есть в шапке профиля Анатолия Некрасов. вот здесь да. в аккаунте, там ссылочка, или на сайте. Сайта, так наберите по-русски, сайт, сайт Анатолия, Анатолия Некрасова. Некрасова, и там «Новая правда об отцах» это обязательно, да, напрочь, обязательно посмотреть. Это это, это действительно это как обязательное приложение к книге «Материнская любовь». Это новая правда, бац. Да, как раз благодарили за материнскую. Спасибо, Итак, дорогие. ну еще раз говорю, э, приглашаем вас в Сибирь, на, в Шерегеш, где будет тема вот, половинок и, в принципе, вообще отношений достаточно Все глубоко. Узнало, э, с помощью с двух ченнелеров Сергея Коношевского и Дианы, они будут в паре вести там этот процесс. Психология будет очень, плюс эзотерика. Да, да очень оправдан. много интересного. Очень много будет интересного. Я тоже, я думаю, Не тоже как возьму какие-то творческие моменты оттуда. Ну что, заканчиваем, друзья. Благодарим вас. Благодарим. Низ, да, низкий поклон и Музыкова радостное тебя. состояние, и тепло. Здесь под 40 температура, вода где-то 35-36. Так что вот передаем вам все самое лучшее, пользуйтесь, ощущайте, напитывайтесь и до новых встреч!